Чтобы сотруднику с ролью табельщик создать документ, график отпусков, необходимо перейти в раздел Документы Сдк, График отпусков Сдк, Графики отпусков. В открывшейся форме списка документов нажать кнопку Создать. Откроется форма График отпусков создания. Открыть форму график отпусков для создания можно и другим способом. Для этого переходим в раздел «Документы СДК», «Создать график отпусков». Откроется форма «График отпусков создания».